хотел бы рассказать про нашу группу вконтакте в котором разыгрываем много танков и золота а также проводим конкурс разведчика, дамагера небольшой мини конкурс, а также конкурс танковик а также гайды, стримы и новости ссылка под видео всем привет сегодня хотел бы поднять тему фарма на линии фронта дело в том что многие мне пишут что они мало фармят либо даже уходят в минус что для меня конечно дико. И хотел бы я объяснить тем людям, которые не могут нормально фармить, что они делают не так. Это, конечно, банально, многие знают, но все-таки есть те, кто об этом не знает. Начну с того, что все дело в основном, дело в ремонте. Дело в том, что каждый танк мы ремонтируем отдельно. То есть за каждый танк, который мы сыли в данном бою, мы платим деньги. То есть наше серебро. Для того, чтобы экономить, надо выбрать три танка. Ну, в идеале, конечно, выбрать два танка, на которых мы будем постоянно играть. И за счет этого будем оплачивать ремонт только двух танков. Просто тот, кто выбирает для себя игру там на 5-6 танках, он платит за каждый слитый танк. Естественно, вы уходите в минус. Для того, чтобы не уходить в минус, просто выберите два танка, максимум 3. Ну, если вы быстро там будете сливаться, на которых вы будете постоянно играть. И благодаря этому у вас просто серебро взлетит вверх. Также, естественно, желательно играть на премах, потому что премы приносят серебро. Помимо всего прочего, наши премы стоят дешевле э, в ремонте. Поэтому на них вы будете тратить на ремонт еще меньше, соответственно, зарабатывать будете больше. Но это все в совокупности, как обычный поэтому тут ничего такого выдающегося. Также хотел бы вам подсказать такой момент. Дело то, что уже докачавшись за 30 э, уровень, я понял, что лучше всего играть на ЛТшках. шках Действительно, дело в том, что играя на ЛТ, помимо того, что вы дамажите, вы, помимо всего прочего, еще и светите. За счет этого вы получаете серебро. Как в обычном рандоме, тут ничем не отличается. То есть, набиваете, светите, по вашему совету дамажат, вы получаете больше серебра. Ну, естественно, премиум ЛТшки вообще прям в тему. Например, 432, который вы сейчас видите, либо elc level 90, Я выбрал для себя именно два этих прем танка. Ну, просто у меня есть. У кого нету, берите простой прокачиваемый ЛТшку и едьте на ней Также будет неплохо ЛТшку оснастить авиаразведкой Дело в том, что авиаразведка Это тот же свет, если мы не дотягиваемся Куда-нибудь посылаем, там засвечиваются Они дамажат Мы получаем за это серебро Тоже все очень просто ЛТшки прям, ну не знаю, по мне они рулят ну и в принципе плюс ЛТшки в том, что в случае того, если кто-то захватывает базу, надо обязательно заехать и попробовать хапнуть немножко по захвату. Мы быстрые, мы успеваем доехать и помочь нашим союзникам. И кстати, насчет базы чуть не забыл вам сказать. Дело в том, что не все знают, что если захватывать базы на одной линии, то на следующей линии время захвата будет гораздо ниже. Например, если мы захватим одну базу и поедем вверх на следующую базу, то нам потребуется около 400 секунд для ее захвата. А если мы поможем нашим союзникам справа или слева, то захват базы, следующий наверх, обойдется нам, по-моему, если не ошибаюсь, где-то в 250 секунд. Согласитесь, немало. А если захватить все три базы на линии, ну, естественно, еще меньше. Поэтому советую всегда едьте, помогайте союзникам на соседние базы и за счет этого будете быстрее побеждать. Помимо того, что вы помогаете союзникам там, справа или слева захватывать базы, вы еще будете получать больше опыта, если будете захватывать, лично захватывать, даже на той же самой ЛТ, что на любом танке. То есть, понимаете, больше опыта дают за захват, а также больше опыта дают за сбитие захвата. То есть, просто я недавно стримил, и мне спрашивали, почему ты набил мало дамага, но ты уже там генерал, да, или там майор, например, а я там дамажу два раза больше, но звание у меня ниже. Все дело в том, что я стараюсь сбивать, либо захватывать. За счет этого дают больше опыта в игре. Соответственно, вы будете чуть больше фармить и подниматься на ступеньку выше. Также категорически не советую вам играть с голдой. Я просто не вижу смысла в голде в данном режиме. Дело в том, что голда здесь не нужна. Здесь не восьмерки. Если вы кого-то не можете пробить, но ну, там в борт или поменяйте ну, приоритетную цель. Потому что за каждый снаряд мы платим Заезжая, пополняя боекомплект Мы платим за него полностью все, что расстреляли В отличие от танка Потому что один, танк, один раз танк слили Все, мы его оплатили Больше мы не платим за ремонт Тут заморачиваться не надо Поэтому забудьте про голдовые снаряды Хотите фармить, стреляйте ББшками Но если вы хотите вообще много фармить То забудьте о голдовых расходниках Просто пользуйтесь обычными расходниками Обычной ремкой, обычной аптечкой Тогда, соответственно, вы будете гораздо больше фармить, потому что все-таки каждый из них обходится там в 20 тысяч. Тем более, если у вас нет премиум аккаунта, это будет вам ну, действительно в копеечку за каждый танк. Не, ну естественно, самый банальный ответ, купите себе премиум аккаунт, тогда будете фармить еще больше. Но и помимо всего прочего, не забываем, что всякие бусты, которые можно включить на получение серебра, также в этом режиме работают, о них надо, не надо забывать, обязательно включайте. Вот такие вот банальные, но важные советы хотел вам рассказать. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в рандоме. И не забывайте, в нашей группе ВКонтакте ссылочка под видео Проходят конкурсы каждую неделю. За все видео отчет. С вами был канал Воддовострим и его ведущий аниклятор. Пока-пока.